Всем привет! Находясь уже довольно таки давно на просторах криптовалютного мира, я выяснила для себя одно – хороший проект должен обладать максимальным количеством достоинств. И это понятно, каждый знает, чем качественнее продукт тем он успешнее. Но на практике далеко не всегда удается воплощать это в жизнь. Технологичность, соответствие актуальным требованиям современных пользователей, доступность и открытость. Все это и не только легкой описывает наш сегодняшний проект. Представляю вам проект Мекси. Итак, пара общих слов о проекте. Мекси Глобал – это централизованная биржа, которая была основана не так давно, в 2018 году. В данном проекте широко используется высокопроизводительная технология мегатранзакций. На первый взгляд может показаться, что это что-то запредельно сложное, но это в корне не так. Платформа Мекси управляется командой профессионалов с обширным опытом работы в финансовой сфере и технологиями блокчейн. И это неудивительно, ведь не каждая компания может похвастаться 6 миллионами пользователей в более чем 70 странах мира. Это достижение является важной вехой в истории проекта. Если вы не из России, то эта информация будет актуальной для вас. Итак, обмен в Мекси распространяется на четыре страны. Канаду, Австралию, Эстонию и США. Что касается биржи, то она выполняет полтора миллиона транзакций в секунду, а это неизбежно приводит к повышению эффективности и производительности. Если вы являетесь создателем токена или представителем таковой команды, то для вас у меня также есть новости. Вы с легкостью можете отправить заявку на размещение токена на Мексе. Для этого вам нужно будет заполнить необходимую форму и дождаться ответа команды. Сейчас обращу ваше внимание на прекрасную сторону проекта, его преимущества. Начнем с истории. В 2019 году Mixi быстро выросла, завоевав в конце 2019 года 5 долю мирового рынка торговли цифровыми активами. Стоит также упомянуть и то, что в 2019 году Mixi также был назван профессиональными СМИ самой популярной торговой платформой и лучшей торговой платформой. А если попытаться уж очень кратко описать проект в двух словах то в голове, безусловно, возникают такие прилагательные, как безопасный, стабильный, высокопроизводительный. Также, разумеется, у такого гиганта криптоиндустрии присутствует высокая ликвидность, обильные ресурсы и многочисленные партнеры, а также многоязычная поддержка, готовая всегда помочь каждому человеку, независимо от места его проживания и его языка. Еще одни хорошие новости. Mixi имеет свое собственное приложение, где вы сможете стейкать из любой точки мира, а также в любое удобное для вас время. Команда разработчиков старается сделать использование своего продукта максимально комфортным для своих пользователей. На мой скромный взгляд, это действительно круто. В Микси скоро состоится мероприятие, в котором смогут поучаствовать все новые пользователи ETF. Оно будет называться «Подарки для новичков ETF». Таким образом, разработчики хотят поблагодарить тех пользователей, которые впервые торгуют продуктом ETF. Призом ивента послужит заветное 105 долларов США. Однако здесь должны участвовать только те которые недавно зарегистрировались и уже прошли KYC, но они еще не торговали продуктами ETF. Чтобы обеспечить ваши интересы, Микси настоятельно напоминает вам, что рынок криптовалюты подвержен огромным рискам. Поэтому, пожалуйста, очень внимательно оцените все риски, прежде чем участвовать в транзакциях с криптовалютой. На этой ноте наш видеообзор подходит к концу. Если же у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментарии, с удовольствием на них отвечу. Также вы можете посетить социальные сети проекта и особенно их сайт. Там есть масса полезной информации, которая вам может пригодиться. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!